Так, Лос-Кристианос – это семейный курорт на юге острова Тенерифе. Перед нами центральная улица Курорт. Это один из бюджетных вариантов отдыха на юге острова Тенерифе. Самой теплой его части. И сразу первый лайфхак. Покупайте овощи и фрукты во фрутериях. Перед нами одна из лучших фрутерий на острове. Она находится как раз в Лос-Кристианосе. В гипермаркетах фрукты дороже, и качество их не очень хорошее. Можно купить фрукты э, также на рынке, но они работают только по выходным и до 14 часов. А в этой кафешке продают сладости. Мы провели Лос-Крестианосе две ночи до отлета, поэтому мы сняли себе бюджетный отель, даже не отель, а апартамент. Ну, конечно, он был без изысков, но, в принципе, до пляжа можно было даже дойти пешком. Хотя мы ездили на машине. Вот эта стоянка свободная. А это три пляжа, которые я вам сегодня покажу. Вот такое красивое место. Красивое. Высота. Здесь высока. Вид на Воскрестианос. Мы приехали в лос Воскрестианос на две ночи и останемся ровно столько, потому что нам не остаться дольше. И здесь очень хорошо. Квартира у нас, конечно, не самая удобная, но зато места здесь полудикие, очень красивое море, очень спокойное, нет ветра. За горой, что. Да, мы прячемся за горой, поэтому здесь очень удобно. -за сейчас мы забрались на какую-то гору, где нудят нудисто. Под горой, конечно. На горе никто не нудит, а над горой все ходят кусочки. По поэтому здесь, в принципе, вид очаровательный, но сейчас э, в эту сторону светит солнце, и скала осталась светильниками. Поэтому мы э, сейчас пойдем купаться. Конечно, не здесь будем купаться, хотя можно было бы и здесь. Здесь чистое море совершенно на камнях, а в песке всегда губко. Но, тем не менее, заход приятнее в песке, и мы поедем на центральный пляж или где-то рядом и будем купаться. Так что все. Всем пока. Всем пока. Я бы тоже здесь хотела... Понудить, потому что купальник Другой не идут. высохнет завтра и будет ужасно. Но мы постараемся, чтобы и завтра, и послезавтра как бы искупаться перед объемом напоследок. Домик и балкончики все в цветах. Это какой-то отель, красиво и Пляж на нашем пути называется Playa de los Tarahales. Вы сами видите этот пляж он совершенно непригоден для купания. Заход в воду очень каменистый, песок очень серый и какой-то пыльный. Такое впечатление, что для, до этого пляжа еще не дошли руки. Но он обязательно будет приведен в порядок и сделан, я думаю, из него очень хороший пляж. Рядом хорошие отели и дальше строятся элитные коттеджи. Этот пляж далеко от порта и сюда уже подведен променад. Сегодня очень жаркий день. Этого Это Кристианус Какие оленьки Лос Красота Мы идем гуляем Мы хотим поговорить О чем-то приятном Об отдыхе Осенним море, О хорошей погоде а то о том, что здесь, конечно, жизнь совсем другая. А так отдыхают европейские пенсионеры на отдыхе в Лос-Кристианосе. Они гоняют железные шары. Это игра типа питанг. В этой игре игроки разбиваются на команды и бросают шары. Есть один шар, в который нужно попасть. Это увлекает и заставляет двигаться. променаду, мы добрались до основного пляжа Лос-Кристианаса, Плая де Лос-Кристианас, около порта. И вон там такая огромная-огромная ладья. Главное, я ее не Здесь находится центр водных видов спорта, а из спорта уходят паромы на другие Канарские острова, экскурсии на остров Лягомера, самый близкий к Тенерифе и яхты-прогулочные корабли. Здесь традиционно тихо, тепло, изветрено и море спокойно. следующий день мы на машине приехали на пляж Лас-Вистес. Лас Это бесспорно один из лучших пляжей на Тенерифе. Широкие, открытые, хороший заход в океан. Волнорезы не дают разгуляться волнам. Хотя в ветреную погоду здесь будет не очень комфортно. Нет скалы, за которой можно было бы спрятаться. Песок сероватый, но чистый и приятный. Комплект лежак-зонтик стоит 8 евро за день. Можно брать только лежак за 4 евро. А также здесь есть бесплатные души и туалеты. Недорогие кафе с прекрасными видами расположились вдоль всей линии пляжа. А еще пляж прекрасно оборудован для инвалидов. Для них сделан специальный навес с деревянным настилом, чтобы они могли заехать. Пандусы, удобные съезды и души специальные с широким подъездом на коляске. Есть деревянная дорожка, которая ведет поближе к морю, чтобы можно было подъехать на коляске. Ну, конечно, туалеты и все все оборудовано для инвалидов. Это так трогательно. Мы нигде такого не видели до сих пор. под и за мое здоровье. Мы прощаемся с Кристианосом. Мы провели здесь два чудесных дня. И теперь отправляемся в холодную Россию. Сначала, правда, в Барселону. Но... Прохладную. Прохладную, да. А потом на следующее утро мы улетим. Так что прощай, Тенерифе, ненадолго, может быть, на год. Всем пока. Всем пока.